Ребятки, а я извиняюсь, а я только вспомнил, только вспомнил, что у меня есть, оказывается, есть у меня своя страничка на Ютубе и свой канал на Ютубе есть. Я забыл просто Пам -пам. Ну так как сегодня понедельник, сегодня новая неделя началась, а новая неделя новая игра. Новая неделя, новая игра, новая неделя это у меня Майнкрафт. А снова новой недели я, наверное, Булькенштейн буду проходить. Хотя, фиг его знает, что я буду проходить на самом-то деле. Ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой. <соспит> с новой недели, после этой новой недели второй недели я буду, к примеру, Бэтмена проходить. После следующей недели я буду еще какую-нибудь игру играть, потом я буду так... Э -э проходить буду. Сначала... У меня каждую новую неделю новая игра, поэтому не удивляйтесь, ребята. Угу. На этой неделе, к примеру, Майнкрафт. На следующей неделе, к примеру, Бэтмен будет. На следующей неделе, к примеру, будет Вульфенштайн. Потом будет, наверное... Так, Бэтмен, Вульфенштайн... На следующей неделе, короче, чего чего нибудь у играть. На следующей неделе будут в метро проходить. На следующей неделе Gotham Nights будут проходить. Вот только вот удалю вот все эти. Вот эти вот все. Ненужные, так скажем, файлы, файлики, файлики, файлики, файлики. Ненужные. Удалю для начала. ай ай яй яй яй ай яй яй яй ай -яй -яй. ай ай ай ай ай ай ай Короче, у меня новую новая неделя началась. Новая игра будет. На этой неделе будут проходить играть только в Майнкрафт. На следующей неделе буду, к примеру, в другую игру играть. На следующей неделе в другую. Ну и т.д. и т.п. Так, себе даже поставлю пометку в телефоне, что неделя Майнкрафта. Так. Безопасный режим. Так. До 27-го я буду в Майнкрафт рубиться. Так. Не. Блин. Вот этот вот, блин. На следующей неделе, к примеру... Неделя Майнкрафта. У меня каждую неделю новая игра. Майнкрафта. Неделя Майнкрафт, вот. Так, да, для дружбанчиков. Ну, тут я... Вот, неделя Майнкрафта. На следующей неделе, к примеру, будет, ну, наверное... Короче, это я... Ой, блин... Кельчик... Неделя Майнкрафта. На следующей неделе будет неделя, ну, к примеру, Friday Night Funking. Пятница... Пятница, вечер, веселье. А на следующей неделе будет, ну... После... Следующей... Так... Да, у меня каждую неделю новая игра будет. На этой неделе неделя Майнкрафта. Я буду в Майнкрафт рубиться. На следующей неделе, к примеру, будет геншиная неделя. Ну, ну я, к примеру, так говорю. Потому что, ну, я не знаю, как бы, а... -а, -а какая.. Ну, у меня реально каждую неделю будет новая игра. У меня, к примеру, на этой неделе Майнкрафт. На следующей неделе, к примеру, Бетт на Нарком Найт. На следующей неделе... На следующей неделе, к примеру, GTA, у меня реально у меня неделя игр. Неделя разных игр. К Примеру. Не, не, на следующей неделе Бэтмена будут проходить. На следующей неделе я буду проходить метро Last Light. Да. Я скачал метро. -ку. Опять же, на следующей неделе, к примеру, сталкера будут проходить. На следующей неделе, к примеру, Вульфенштейн будут проходить. Постреляем. В Ульфенштейне. Блин, открыть на полный экран. Загрузка территории идет. <плес> Эх, поел, короче. Блин, называется. Это холодос мой. Мини. Так, стоп, <плес> а если. Конечно же, ее нету, когда она мне так нужна. Кожа есть, а... Нету. Овечий шкуры не нужна. Очень сильно нужна. Ребятки, вы не представляете себе, как она мне нужна. А -а -а. Ну, собственно, в той... А, нет. У меня тут даже второй этаж, и а на втором этаже вроде как должна быть спальня, а в спальне надо бы на спать Ну, так как у меня нету ничего, собственно... Буду записывать, конечно, Майнкрафт, но не в таких количествах, как, наверное, хотелось бы. Как один блогер эм, говорил, я даже я его не очень особо уважаю, но он говорил правильные вещи, однако же, Я только сейчас об этом начал задумываться. О том, что он говорил реально правильные вещи. Вот реально, стоп пудов, реально правильные вещи. Так. Эх. Он реально говорил правильные вещи. А его кто-нибудь слушал? Нет, я вам так скажу. Его никто не слушал. Всем было наплевать он говорит как и я на самом-то деле да я тоже такой же блогер ой не эндермен смотреть на меня а, Дрелин скелетом, что ж будешь делать а? А, я на том же самом острове, где я и появился. Стопа. Точно, у меня же сейчас ничего нету, блин, мне нужно... Ай! Не, мне нужно бежать сейчас. Бежать до домика. Ай. И паучка надо закукарачить. Извиняюсь, ребят, короче. Все любители паучков и этих маленьких, мелких, мелконосных, вредителей. Блин, ну, извините, но... Ну да, ну так оно и получается. Надо закукорачивать одного, я в итоге кукорачиваю всю семью. Как бы сказать, сказал бы, наверное, я бы... Будь бы обычным человеком, а нет, а я ведь блогер, ютубер. Кстати, я реально, ребят, еще снова решил на твич записывать. Поэтому меня сейчас не только на Ютубе можно будет найти, меня еще на Твиче можно будет найти, но я не, не всю же я жизнь там буду проседать. Не всегда. Я буду немножечко мало помалу буду стримить на Твиче. О-во, вс. Так, а ч ⁇ Ч ⁇ за звук был только что, а? Так, слышал справа где-то. А, не, ну... Не, я туда поднимусь, сто процентов. Это я вам говорю, это я вам отвечаю, реально. Я туда поднимусь, стопудов. Я туда поднимусь. Поднимусь, я туда. Вы... Ой, а у меня... Что у меня в башке... При... Эта стрела вы не давно собирались сказать. Наверное. Ну вы даже не собирались мне, наверное, про это говорить. Ой. Ночка уже пошла. А я вс. Дам. Дам-дам-дам-дам. Так. Ой. Страшно. Гроза. Свининки, свининки поесть бы, пожарить бы. Так свининку сюда идет, так свининка идет сюда, и тут идет, ну две доски березовые. Извиняюсь, ребятки, я не болею, я просто немножко чихнул. Похоже, честно говоря, на какую-то, ну.. На какую-то эту. Картофельную.. Как его там называются, не знаю. Во, вспомнил. На чипсину похоже. На чипсы. Вот, на чипсину похоже. Ну смахивай же. Сто процентов чипсина и чипсина так так так так деревянный кирка два урона скорость атаки 1 и 2 так сейчас еще себе сделаем не деревянную топ кирку а каменную попробуем сделать себе так, палки сюда, палки все собрать и сюда дубовые брёвна, дубовые доски, так. А у меня же нету больше камня тут, точно, точняк, точняк. У меня же больше камня тут нету, я же их... Все потратил. так сначала сделаем из этого дверку три еще еще три дверки и сделаем из этого а, нет, нет. Эх, да у меня камня больше нету так камня больше нет туда У меня только дерево есть, и все. Не, ну я. Так, и вот еще вот третью дверку тут поставим. Вот, ну ее где-нибудь поставим, ну, примерно вот туда. Сейчас посмотрим. Она работает? Да, работает. Двойные дверки, так скажем, будут. А тут еще нужно два песочка переделать на стеклышки и даже надо три, как мне кажется, три песочка. Я пока тут два песочка этих готовятся, я, пожалуй, еще за одним песочком пойду на ойлочку и сделаю стеклышко. Нет, песочка один добуду и сделаю стеклышки там 2 два даже песочка не надо, наверное, потому что ну там окошко. Сейчас покажу вам какое. Ну, блин, ну оттуда, отсюда не видно, но все же надо было бы сделать и это стеклышко. Вот видите, тут 4.. так, тут, да, тут четыре блока нужно, четыре блока стекла нужно. Ну ладно, у меня 6 уже. 6 блоков стекла, поэтому больше не надо. Так, на Е. Инвентарь. Так, на Е стекло. На один. На однёрочку. Раз, два, три, четыре. Ну и вот и все, собственно. Нет, ребят. СМИ, квинзель я буду как-нибудь попытаюсь коллапс замочить, но нет. Как бы меня, наверное, не получится. И еще раз, два, три. И вс ⁇ Ой, точно так. Надо, надо было же вот так вот сделать тут. И... Ах, я дурак. Ха-ха. Ваня дурак, знакомьтесь. Вот. И вот так вот тут. Чтобы было однотипно. Ну, вроде как, короче. Так, короче, я себе сделаю тут стену охрамененишу. Хочу себе тут стену забабахать. Надеюсь, вы, ребят, не против того, что я тут хочу себе стену охрамененишу забабахать. Ну, я хочу просто свой участок городить от всех нежелательных гостей, блин. От зомби тут, от криперов, от эндерменов. Нет. Я даже для того, чтобы им было по легче немножко, я сделаю тут так лавовый ойстер, Мини. Блин, а да, то есть тут же камень, тут камень. Блин. Для, для моей задумки мне нужно железо. Да. Ну ладно, благо тут есть маленький водоемчик. Спасибо Криперу, который мне это сделал. Друганчик. Так. Ну, мне еще нужно, короче, одну, как минимум, сделать одну. Один каменный топорик, и все, я готов. Нормально. Готов. Ой, эээ, да. Ой, вот, дождик закончился, кстати. Очень-очень-очень-очень сильно мне нужен, нужен камень. И железо мне очень, кстати, сильно нужно. Ну, пока я его не могу сделать, собственно. Потому что оно пока недоступно. Раз, два, три. А, не, нет, нет, нет, нет, нет, не, не, нет, нет, нет, что нет, горит в лаве. Ну вот, я хотя бы себе сделал что-то похожее на домик. Ну вон, смотрите, вот какое место. Мне нужно овечек еще добыть, немножечко баранины. И камня, кстати, как ни странно, мне тоже очень много надо. Было бы это странно хотя бы, когда, хоть когда-нибудь. И железо мне тоже очень сильно надо. Ну, так, трех, наверное, надеюсь, хватит для моего, для кирочки. Хватит? Да, трех камня хватит. Вполне, вполне, вполне, вполне хватит. Так, и 16 и 18. Так, а тут нету 19. Мир этот Ай, братья, пауки У них бести Я тут не помру, я тут не подохну, ребятки. брать пауки бесят, кажется, не меня. Они меня, точнее, бесят, да. Ой, горит. Ну, что мне? Ай, ай, в Себе домой хотел забежать. Ну, не позволь, мне, спасибо Гадины, скотины, скотыняйки, скотыняжные. Скотинки вы, ты, блин, дурацкие, скотины. Ой, я что, я ж там за... Я же рядом с лавой, с вулканом построился. Там, мой дом. Теперь... Мне нужны либо пауки, что, собственно, их надо дофига. Либо мне нужны либо пауки, дофига пауков, либо мне нужны эти... Барашки, овечки. А крипер мне не нужны, кстати, я их не очень сильно люблю, Нафиг, идите, пауки. Так, сюда идет одуванчик, сюда идет кувшинка. Сюда идет каменный нечек мне в руки. Песок. Песок иди сюда, земля идет сюда. Так, это идет сюда же. Так, стопак. Так, верстак! удочка. Удочку надо сделать, во-первых. А во-вторых, нужно сделать лучик. И вот лук и удочка есть. У меня нужно... А сейчас нужно узнать, как делаться раздатчик. Нет, коптильня мне не нужна. так раздатчик. Вот, это лук и... А, да, точно. Что, нужно же редстоуновая пыль. Блин, у меня редстоуна нету. Блин, где же мне его сейчас найти? Хотя... Не хотя. Ай, там же мои мои стекла. Две штуки. Я никого не приглашал к тебе, Крипер. Мистер Крипер, я никого не приглашал к себе. Во-первых, и во-вторых, я тоже не приглашал никого к себе. Так, нужно сделать топ процентов тут. Эм, так, сейчас. Поставлю вот, э, вот, вот, вот, вот. Э, Раз-два, тут вот и тут тоже. Раз-два. Раз-два. Я не конфликтую ни с одним ютубером, потому что я не хочу пост. Ну, не хочу я и все тут. И себе спонсоров не хочу находить, потому что, ну, я, как Виндяй, не хочу за звездиться и не платить им денег, а? Ну, не хочу я, блин, как парень с канала... Хаосит с канала Виндяй31 за зацвиздиться и не платить им денег. Ну, я думаю, что и вы тоже не хотите себе такого босса, как я, ну, который не платит деньги тебе. Задержит зарплату, примерно. Так стрел есть так 4 булыжника есть так так так нужно верстачок зайти каменный меч сделать еще себе себе еще один каменную кирочку надо было сделать ну все короче ну ладно деревянную еще сделаем одну деревянную кирочку и каменный меч так сюда идет паучий глаз, потом замаринуем сахарный тростник идет песок идет сюда, так песок идет сюда напряженная ночка выходит, так песок тут тут и вот дубовые доски сюда, так дубовая дверь Всё, вот так вот идет, дубовые доски сюда идут. Так, ну и все. Справились, Ч ли? Справились. Это нужно 8 досок дубовы конечно же потому что у меня дом в полном мере состоит из дуба 5 так мне нужно 6 7 8 ну так 9 у меня еще есть дубовые доски которые мне не нужны ай паук паук ты мне не нужен нифига Вот, третье. Третий уровень уже. о Ой. А <сесс> <сесс> Опять начинать сначала, начала. Чёрт, будешь делать-то с этим крипером, блядь. Я был взоран того крипером. Я в Эндермену в глаза не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю. Ну, ладно, благо, что он не подорвал мой, мой домик еще. Вот это вот реально, спасибо за это спасибо мистеру Криперу, который только что был тут у и взорвался. Что он не взорвал мой домик. Вот за это вот реально ему большой, огромен, такой огромнейший, сохранянейший респект. За то, что он мой домик не подорвал. Так, сюда идет вот это сюда идет вот это вот. Удочка идет, тоже сюда. Не-не-не-не-не-не-не. Кое-что придумал, ребятки. А помните, как мы с вами на том серваке путешествовали, а? Мангровая лодка, еловая лодка. Бомбук плод лодкостью с моего дуба. Березовая лодка, дуб, дубовая лодка. Раз, два, три, четыре, четыре. Нет, и пять. вот, дубовая лодка. Помните, как мы с вами тогда путешествовали? И приключения искали себе, так и не нашли, блин. Приключения мы с вами на одно место. Как мы их искали, искали, искали, искали и не нашли. Да. О, тут, туда может кто-то сходить. Смотрите, там много этого, короче, мне нужного материала. Так, как его зовут -то? я забыл совершенно. Угля, вспомнил, как уголь, угля там много. Смотрите, вот, видите, это черная это уголь. Свининка, свинь, свинина мне тоже нужна. Мне тоже нужно мясо, я есть хочу, может быть. Захочу точнее даже. через несколько часов. Конечно же. Ай! Опашат! Я нашел шахту какую-то. Пу па -па па да так брадо Эдисону бы за меня еще За то, что я нашел, что я откопал. па -папам! Надо бы от меня запомнить. И это место надо было бы запомнить. И свой сервер, в общем-то, надо было запомнить бы. Уже. Так. Так. Так. Так. Идем. Так, так, это место точно, надо было бы запомнить, так как я сюда, может быть, еще как-нибудь вернусь, точнее, ай, припрусь даже, я бы сказал, так. Может показаться, ребята, что я очень, очень, очень не человек. Я не, я не, я конфликтный, очень сильно, как бы, ну, ну не люблю это показывать, потому что я не люблю, когда за меня волнуются очень много людей. За меня ведь могут волноваться, пример моя девушка. Могу вам показать, что я не конфликтный, но на самом деле это все не так. На самом деле я очень-очень-очень сильно конфликтный, но я не люблю конфликты показывать наружу. В этом году что-то я как-то реально конфликтный не очень сильно обожаю. 25 26 Найс